я хочу поговорить про то, что многие рекламодатели недооценивают важность отрицательных действий. То есть наш мозг устроен таким образом, что исторически сложилось, что у нас три мозга внутри нас. То есть, есть такой так называемый рептильный мозг, который реагирует на безопасность. Исторически складывается так, что... Самые важные пункты в нашей жизни – это выжить, второй – далее размножение, а следующий пункт – это уже наслаждение. Так вот, и мозг наш таким образом устроен, что вначале реагирует рептильный мозг, даже на уровне подсознания, потом эмоциональный мозг, и только после этого идут основной мыслительный мозг. О чем это говорит? О том, что принятие решений при покупке – оно часто воспринимается на уровне рептильного мозга и на уровне эмоционального. Поэтому вот этот вот pain pain solution формула продающих текстов, она не просто так сделана. Она основана на том, что опас... желание избежать опасности, желание избежать каких-то проблем, оно в два раза более высокое, чем желание получить удовольствие. Поэтому Делайте тестирование ваших рекламных объявлений, обязательно делайте именно вариант такой, что показать проблему, показать возможные решения, показать ваш продукт и призыв к действию. Используйте эти техники. Внизу есть формочка для ввода вашего имени и имейла, e на которой вы будете получать рассылку, в которой я буду рассказывать о подобных вещах, о специальных маркетинговых штучках, которые позволяют повысить продажи повысить ваш доход и раскрутить ваш бизнес. Удачи вам!